Блондинки не шутят. На Радио по пятницам после шести вечера. Тема программы «Золотая молодежь». Ну что ж, вот и пятница, вот и блондинки в эфире. Елена Лукьянова. Кюли Писпанин. В гостях у нас сегодня Мансур Абдул Муслимов, предприниматель. Чуть попозже он сам немножко расскажет, свое представит свою биографию. Вы поймете, почему именно его мы позвали сегодня на эту программу. Тема у нас «Золотая молодежь. Серебряная ложечка во рту помогает или мешает в дальнейшей жизни». Звоните нам, пожалуйста, телефона на прямого эфира 672 12 939, 672 13 939 672-13-939 Высказывайте свои мнения, а я объясню, каким образом у нас распределились силы сегодня в студии, например. Вот сижу я такая, бессеребренница, в гопота, даже, можно сказать, выросшая в порту. Родители мои из деревни, без высшего образования, никаких серебряных ложечек, естественно, с роду не видывала. По правую руку от меня сидит Елена Лукьянова, которая как раз таки та самая золотая молодежь, но советского разлива. Да, Лена? Ой. Ну, в общем, расскажи <смех> <считается, смех> ну, для, ну, скажи, что для так. тех слушателей, кто не знает, что значит фамилия Лукьянова. Да, я дочь последнего председателя Верховного Совета СССР и должна как бы быть причислена к золотой молодежи советского периода. Был такой термин в Советском Союзе. Я не знаю, что это такое, честно говоря Правда, мне приходилось как-то наблюдать почти издалека Тусовки там внуков Брежнева, племянников Но для меня самой Я помню, как папа попросил меня выйти из дома И мы с ним ходили вокруг моего дома Он сказал, ты знаешь, завтра меня изберут секретарем ЦК КПСС И я начала плакать я начала плакать и говорила, ну все, ну теперь покоя не будет, жизни не будет, это будет охрана, это будет ужас. У меня тогда уже был ребенок на грани школы, и бедный мой ребенок действительно ходил в школу с охраной, меня, слава богу, это не затронуло, бедные родители не могли даже грибы в лесу собрать, потому что дорожки были обтянуты сигнализацией. Нырял папа в море с охраной Он хорошо глубоко нырял И однажды нырнул так глубоко Что арханики нырнув за ним Стукнулись лбами Он потом а, тихоря в углу Потирал руки и хихикал. А что это такое было? Да, наверное, по сравнению Вот с Кюльчем И другими ребятами У меня была было, было, была с детства Некоторая серебряная ложечка Если сегодня это можно назвать Серебряной ложечкой Потому что у меня была нормальная медицина, нормальная школа, как у детей, в общем, всех советских чиновников. А у меня была нормальная еда даже в кризис, потому что был спецбуфет ЦиКовский. И, в общем, сегодня это все должно называться политической коррупцией, по большому счету. Давайте вот называть все своими именами. А вот в отношении всего остального для меня это было страшное время. Я безумно любила своего отца, вы, наверное, знаете, что мой отец ушел умер только в январе этого года. Мы безумно похожи, у нас даже одинаковые почерки, и одинаково мы высказываем некоторые мысли. Это так получилось на бумаге. Но для меня это было, было страшное бремя, потому что, конечно, к детям чиновников говорили в спину все, что думали. И поэтому я должна была быть лучшей. Я, я должна была не только оправдать доверие. Я должна была пойти наперекор вот этому мнению. Я слышала, как однажды мне в спину бросили, что за меня написали кандидатскую диссертацию. И я должна была стать лучше. Я не могла заниматься сама серьезной политикой до того момента, пока мой отец не перестал быть большим публичным лицом, а перестал он быть публичным лицом только в 2003 году, потому что после ареста 1991 года и нахождения полутора лет в тюрьме он был избрался депутатом Государственной Думы и был председателем Комитета по законодательству Государственной Думы и нескольких созывов. И вот пока он был на публичной арене, я фактически не могла, не имела права, не считала это корректным. Сама вылезать вперед, я все время была в тени. И только после его как бы, ухода с политической арены, вот тогда я уже стала и адвокатом Ходорковского, и публичным человеком, и стала громко говорить вслух. Это бремя, для меня это бремя, бремя ответственности, бремя «мы не имеем права ни в чем подвести раз, и мы должны стать еще круче и лучше». Вот как-то такая история. Mm -hmm. Кто как скажет. Может быть, это привилегия, наша трудная привилегия. Привилегия через бремя. Вот такая моя история. Да, но это все-таки в основном затрагивало твое взросление, советское детство, а потом уже, в, как ты говоришь, там времена Новой России. И тогда было совсем другое отношение. Все-таки мне так кажется, да, как стороннему наблюдателю, как журналисту, мне кажется, было другое отношение к той самой золотой молодежи, к привилегированным детям, деткам, деткам, деткам да. Они должны были вести себя скромно. Они не должны были выпячивать свои блага и привилегии. Ну, все-таки не все. Нет, так нет понятно, так что все, не все, не да, если известны какие-то там э, загулы, там, Галина Брежнева и так далее, окей, да, это общие места. Но все-таки в массе, в большинстве, в большинстве своем считалось, что дети не должны выпячивать фамилию родителей, выставлять их на свет. Это может им навредить и так далее, и так далее. Сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию. Вот эти вот золотые детки, дети чиновников, дети, дети просто дети богатых групп, людей. Коррумпированных чиновников. Коррумпированных в основном, конечно. Других, к сожалению, в России не бывает. Да. Дети просто богатых людей, они совершенно не стесняются, они наоборот этим э, хвастаются, там, не знаю, проводят какие-то бешеные гонки на э, дорогущих машинах в Москве, бесконечно плавают, плавают на яхтах, да, покупают за миллионы долларов каких-то звезд на две минуты себе на день рождения. Ну, то есть это какое-то абсолютное выпячивание, которое, мне кажется, присуще только, знаешь, ну, знаете, таким вот э, азиатским не знаю характером скорее да вот чтобы все дорого богато вот такое золотое на серебре но мне кажется вот. в Латвии все-таки не очень такая... а вот в Латвии совсем такого нету и вообще старые Европе на Ирину такого Малойки, нету посмотрите а, на Филиппа Липмана посмотрите на многих наследников хороших в общем производства состояний и мы видим Людей, которые тоже стараются не, не просто не подвести своих родителей, но э, принести другую славу, новую славу своим фамилиям. И своим вот об династиям. этом мы сейчас, конечно, спросим нашего гостя, потому что у нас как раз, собственно, сидит такой э, продолжатель рода, э, предприниматель, молодой предприниматель, э, Мансур Абдул Муслимов. Мансур, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, вашу историю. Э, расскажите, что вы продолжаете, э, что вы начинаете новое. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, чтобы, наверное, люди, которые нас слушают, лучше понимали вообще меня, мою историю, то, наверное, я сразу обозначу, что я не отношу себя к золотой молодежи. Я отношу к себя к воспитанной, к думающей и, самое главное, к образованной молодежи. И если немножко так рассказывать свою историю, то ну, не может чеченский парень, который большую часть жизни прожил на югле, <сих> относить себя к, молодой, <сих> к золотой молодежи, как бы сильно этого не хотел. И если так вкратце рассказывать свою историю, то до 16 лет я родился в Юрмале, прожил в Латвии. И в 16-летнем возрасте мне посчастливилось, благодаря вот тем самым привилегиям, о которых мы говорим, благодаря труду и работе моих родителей, моего отца. У меня появилась возможность ехать за границу. Два слова про отца. Двух слов не хватит. Ну, хорошо, он сказал, Ну, хоть чуть-чуть. Наследником какого, чего вы являетесь? Вот откуда вот труды этого Во что они вложены? Расскажите, пожалуйста. Это же, я так понимаю, рызок на мясокомбинат крупный. Ну, мы воспитывались как, как по старым чеченским аристократическим правилам. То есть у нас никогда не было в чем-либо изобилия, излишков. Мой отец как бы всего добивался сам на пути жизненном. То есть ну, я как старший сын смог увидеть весь его такой сознательный, трудоемкий процесс работы. И я научился это уважать. То есть с раннего возраста я с удовольствием всегда работал на разных предприятиях, которые принадлежали моему отцу, на том же Резек Насгалес Комбинат, который его назвали. Я там в 15-16 -летнем, летнем возрасте стоял паковщиком стоял там, то есть ну, на всех абсолютно этапах э, производства. И получал от этого удовольствие, потому что это, это, это опыт, который всю жизнь потом тебе будет приносить только пользу. Ну, я немножко возвращаясь к своей истории, чтобы так закончить mm -hmm. ее логически, я в 16 лет уехал в Швейцарию. И вот уже в Швейцарии, оказавшись э, в довольно известной школе, про которую писал Пол Хлебников, э, Лерозе, там вот я соприкоснулся не с просто золотой молодежью, а ну, с элитой этого мира. То есть эту школу закончил японский император и, и сложность список крэм, огромный. крем доля да, крем, -крем да. в лучшем. То есть когда Европа горела в огне Второй мировой войны, эта школа по такому же расписанию, по которому учился там я, существовала, и дети рейха mm. и так далее, и так далее. То есть я там познакомился со всеми европейскими известными американскими фамилиями. Это Ротшильды, это Рокфеллеры, это Гетти, это Хабсбурги, это королевские семьи. Мой одноклассник принц Бутана, его старший брат был коронован в 2010 году. То есть, это очень-очень разная-разная публика. И вот их можно назвать золотой молодежью, но это как бы элита. Мы даже не с тобой шутили, что если с кем-нибудь из детей, которые здесь учатся, что-то случится, то Третьей мировой войны не миновать. То есть, ну, даже так. И... Видя эти привилегии, которые у людей как бы ну вот, с высшего эшелона, да, я, видно, в череду своего воспитания очень сильно отрефлексировал то, как они относятся к этому, то, как они распоряжаются вот этими благами, которые им посланы. Потому что, мне кажется, до градации «человек хороший-плохой» в моем личном наблюдении жизненном, человек делится на благодарного и неблагодарного. И это во всех аспектах, то есть человек, который благодарен просто за то, что у него есть жизнь, просто за то, что он живой, за то, что у него есть две ноги, две руки, он проснулся, он дышит, он уже будет немножко через такую призму вечного на все смотреть. Он не будет так поверхностно, так материалистски, материалистски, неправильно, материалистично рассматривать, расценивать свою жизнь. И там вот это был, наверное, такой наглядный пример для меня. Что в этой жизни люди, которым не способны самые сильные вообще блага, то есть, ну, их на самом деле видно так, вот ну, Бог любит, что Он столько им дал, и что они с этим делают? А что они с этим делают? Как ну, вы считаете, они правильно, правильно распоряжаются с этим? Я не судья, чтобы судить. Нет, вот, ну, не... кто как им этим распоряжается. Из моих наблюдений. Конечно, огромный фактор это расточительство, да, то есть это беспринципное расточительство, расточительство похабное, такое, которое... То есть все-таки это распространено тоже, с, ну, вернее, не тоже, если уж сравнивать с Москвой, да, с поведением русской молодежи. Русская молодежь э, с жиру бесится по своим возможностям. Mm -hmm. А богатейшие семьи Европы по своим возможностям То есть ну, это просто это масштаб разный То есть кто-то по Кутузовскому проспекту на Гельнвагене накатывает 200 километров Кто-то у себя в замке устраивает какие-то пиры, которые там может быть не совсем пристойные для некоторого общества То есть ну, это просто масштаб разный, масштаб бешенства, я бы сказал, разный Но несмотря на это всегда есть личности, всегда есть исключения из правил которые будут независимо от э, вообще своей родословной вести себя благородно. Я встречал людей, которые, как, как вы сказали, гопники, которые вели себя благороднее, чем дети королей и императоров и так далее. И я также встречал людей, которые из самых известных семей, и они достойны вот этого имени, они достойны этого звания, и ну, жизнь разная. Ну вот такое ощущение все-таки складывается, я не очень хорошо, вернее, я совсем не знаю там, да, богатые семейства Европы, в отличие там от российских, например. Mm -hmm. вот. Но почему-то, во всяком случае, со стороны складывается такое отнош... ощущение, что там все-таки все равно более сдержанно себя научаются вести дети, даже когда у них изначально в рюкзаке намного больше, чем могло бы быть как-то на в основном родители стараются посылать их, проходить весь этап, вот как вы говорите, что на комбинате работали там и фасовщиком и так далее, и так далее. То есть, если они хотят, чтобы их дети продолжали их бизнес, то этот ребенок должен пройти абсолютно все ступени, всю иерархию, а не просто сразу прийти в 20 лет стать директором завода, например. Mm -hmm. да? так, вот, во всяком случае, складывается такое ощущение, потому что в России, например, совершенно к сожалению, то, что мы видим, во всяком mm -hmm. случае наглядно да совершенно не стесняются сделать детей 20-летних президентами банков здравствуйте валентинатвиенко там и так, далее, и так далее то есть как бы, можно бесконечно перечислять mm -hmm. да какие там, госкорпорации занимают посты детки очень успешных чиновников видимо только потому что они дети они наверное и становятся э, директорами этих госкорпораций а не потому что они очень талантливы ну да там богатство молодые видите здесь ну, да, у Европы да, это именно. поколение поколение они То есть уже научились старые привить, и молодые это... деньги тоже ведь разница да, да, да, есть и от этого никуда не денешься это естественный такой как бы процесс становления вот, вот, ну, привыкания к тому что вот есть эти богатства То есть просто, ну это же ситуации разные в России и Европе в России Сегодня человек богат, а завтра у него ничего нету. И это уже такая как бы, ну, история, к которой люди ну, привыкли. Они даже согласны с этими правилами, живут там, но в любой момент у них может ничего не стать. В Европе все равно какие-то гарантии, то есть там ну, семья не может в один день просто потерять все. Поэтому у них, соответственно, и вот немножко такое отношение другое, воспитание другое. Но то, что многие из них, кто ну от высшего эшелона да, люди, что не хватает им немножко вот этого додать своим детям, то это, в принципе, я вижу везде, и в Америке, и в Европе, и в России. Ну а что это, на Ваш взгляд, качество серебряной ложечки зависит все-таки от культуры в семье, от того, сколько родителей времени уделяют своим детям. От чего? Я считаю, что твой дух и есть твой истинный щит. Вот ребенку, которому родители, там, отец, мать, да, вот смогли объяснить, что есть, есть себя любие, Такое, как бы, как э, христианское человеколюбие, то, которое, о котором Иисус говорил, да, а есть нарциссическое себялюбие. И это абсолютно два разных, вообще две разные точки мышления. Ну, скажите, вот вам отец уделял много времени? Потому что mm -hmm. мой отец. Вот вопреки распространенному мнению, что советские чиновники очень поздно приходили домой и не занимались своими детьми, мой отец уделял мне с самого рождения огромное количество времени. Это именно он научил меня собирать марки, писать и читать стихи. Это он меня научил читать книги. Он огромное количество времени уделял своему ребенку, мне и своему внуку. Может быть, поэтому так и получилось. Давайте это... послушаем дозвонившихся, может быть, узнаю, что творится в Латвии с золотой молодежью. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать не про, не про теперешнее время. Вот я когда росла, я училась в школе, где было много действительно представителей золотой молодежи. Папы работали, мамы не работали в родительских комитетах, в школе, в институтах подарки преподавателям, все. Дети шли очень легко, и делали поблажки и тому подобное. А потом уже после школы, вот я многих вспоминаю, когда надо было брать ответственность на себя, мальчики спевались. Ну, девочки там замуж удачно выходили, все а ребята спевались, к сожалению. А вот кто из глубинки, из провинции, вот те очень хорошо поднимались. Спасибо. Спасибо. Вот такое мнение, что если у тебя, как, как считается, да, вот типа наехавшие, там в ту же, ту же самую Москву, mm -hmm. нерезиновую, вот они с чем отличаются? Почему они так порно и активно умеют двигать локтями? Потому что у них все время пустой холодильник, а у москвичей всегда полный холодильник. Вот. Это, опять же, про те же самые, на самом деле, ложечки. Там, да, есть у тебя э, щит, э, о котором, э, который тебе предоставляют родители. Ты всегда Всегда знаешь, что если что, можно за него спрятаться, это всегда помогут, помогут, спасут и так далее. Либо ты ни на кого не надеешься и выкарабкиваешься mm -hmm. сам. Юль, а вот скажи, пожалуйста, вот ты жила тоже в советское время. Вы на нас смотрели, на этих детей-чиновников? Что вы о нас думали? Да ничего хорошего не думали. Естественно, то, что ты говоришь, ну, я не знаю насчет там говорить кому-то. Мы просто на самом деле в, в, в, не то чтобы часто. Да я вообще вас ничего не думала. Сталкивались да? с какими-то сильно привилегированными э, чиновниками, потому что мы жили в простом порту питерском. Вот. Но, естественно, то есть как бы это же не только чиновничья каста, да, золотая молодежь, это дети директора магазина. Которые всегда одеты получше, едят получше. И у их родителей есть блат во всех других местах, которые взаимодействуют. Ведь совок – это же было бесконечное общество взаимовыручки mm -hmm. и блата. Вот Если у тебя нет этого всего, да, ты никогда не съешь хороший кусок мяса. Ты будешь бесконечно ходить и покупать в магазине эти обглоданные кости. Yeah, Если у тебя есть мясник... Так это называлось. Да? Это ты называется приходишь... коррупция. Да, естественно. И эти, когда этим пронизано все общество, конечно же, ты, с одной стороны, страшно завидуешь тому, что... Ну, конечно, я помню прекрасно, как я завидовала дочке директора магазина, одноклассницы, у которой были снегоступы и пуховик, которого не было ни у кого вообще, естественно, и не могло присниться ни в каком радужном сне, что у тебя такое когда-нибудь mm -hmm. появится. Вот, конечно, естественно. Но, конечно же, не было никакого там злодейства по отношению к этим детям, но зависть, конечно, была. И, конечно, я вот не знаю, вот интересно, конечно, было бы сейчас посмотреть, проследить пути этих детей, там, да, ну, например, которых хотя бы я знала, да, что они там жили сильно лучше mm -hmm. средней массы. Вот. А помогло им это, в принципе, в этой жизни или не помогло? Вот. Вот это, конечно, очень интересно. Вы сказали очень важную вещь – зависть была. Конечно. Конечно. – Опасное, опасное Очень. чувство. А – опасное сам, чувство. Сам, потому что если мы ну, вообще просто посмотрим, там Рига, Москва, неважно, большинство золотой молодежи – это будут ну, психически немножко неустойчивые дети, часто зависимые от или алкоголя, или от наркотиков. И вот здесь вот этот риск, что мы, когда говорим о них, и какой-то зависти, что-то, ни в коем случае нельзя так делать. Вот, ну, вы знакомы, да, я э, учился в одном колледже с сыном Ходорковского. У нас разница в возрасте, он старше меня, но я помню, как наша учительница по истории рассказывала, что… Ну, старше. Да, да, да. да. Мне, э, и вот наша общая учительница по истории рассказывала, что на одной из презентаций Павел рассказывал про компанию своего отца. Юкос. Юкос. Про Юкос, именно. И вот я как-то в тот даже момент задумался, что сколько детей, как это ну, принято, mm -hmm. как это дозволено детям в школе, сидели с завистью, слушали Павла, у которого отец самый богатый на тот момент, человек mm -hmm. в России. Одна седьмая суши, большая страна. И как мало эти дети понимали, какие трудности потом выпадут на Доле. этого парня на его долю и вот поэтому вот это чувство да. зависти мы всегда как бы убираем когда мы вот предмет какой-то ну видим что мы хотели бы себе там получить мы всегда убираем вот это вот это страдание этого человека мы всегда убираем вот эту грусть печаль а мы все люди и ну независимо от того у кого больше меньше денег мы все равно все страдаем от вот душевного мы об этом или... сейчас поговорим буквально через несколько минут нам нужно прерваться. «Золотая молодежь. Серебряная ложечка во рту помогает или мешает дальнейшей жизни?» Выясняем сегодня с Еленой Лукьяновой. А И что а так... у нас в голосовалке? Там, а, а также с Мансуром Абдулмуслимовым, предпринимателем, который затронул очень интересную тему в... буквально несколько минут назад, о том, что такое зависть. Мы сейчас продолжим эту тему. Давайте только послушаем парочку звонков, а то он не разрывается тут у нас. Алло, Здравствуйте. Добрый день, или вечер уже, Александр. Вы знаете, вы немножко не с того начинаете. Вы, так сказать, здесь все так гладко у вас. Вот Елена Лукьянова, специалист по праву. Вы скажите, пожалуйста, как устроено право? Вот сейчас право устроено в интересах правящего класса. Ведь так? Поэтому все это творится безобразие. И а какое безобразие это творится? Подождите, Подождите, Александр, <с вот <с спасибо да, вам огромное за раз, ваш звонок, спасибо, спасибо за ваш звонок, и просто ответить за секунду на ваш вопрос невозможно, давайте мы примем эту тему на будущее и специально поговорим о том, что такое право, в чьих интересах оно устроено и как оно формируется, договорились, потому что это не вопрос минутного ответа, это очень серьезный разговор. А можно я попытаюсь буквально да, вот в течение 10 секунд ответить на вопрос? Я просто уже включила звонок, а, все, поэтому давайте здесь? услышим, что все хочет нам сказать наш слушатель. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, добрый вечер. Д здравствуйте. А, будьте добры, я вот э, хотела бы по поводу молодого человека, который у вас в студии. Э, я, может быть, что-то прослушала, и не очень поняла. Э, этот молодой человек из Резыкне или же... Так сказать, корни богатства его семьи лежат в Резыгненском мясокомбинате. Оттуда идет ниточка. Каким образом Резыгненский комбинат дал старт такой молодому человеку? И интересно было бы узнать, а кто-то еще из Резыгна смог так взлететь хорошо? И скажите, пожалуйста, конкретно, вот сколько стоило обучение в этой школе, которую вы э, так ну, хорошо охарактеризовали? Ну, это можно же, погуглить в любой момент и посмотреть все, все цены да. э, в, в интернете. Да, спасибо да, спасибо за, за вопрос. Источник богатства – это человеческое сердце. Как Наполеон написал своему сыну завещание, я, он так и сказал, я завещаю своему сыну свое имя, и своих друзей. Это все, что ему понадобится, чтобы зайти на трон. Вот источник, от котором вы спрашивали, это, это <смех> друзья моего отца, это воспитание, которое мне дали. Вот это источник всей добродетели, которая вообще может быть в человеке. И если у человека, опять же, как говорил Наполеон своему сыну, не горит священное пламя добра в сердце, то все это, поверьте мне, не будет ни на благо, ни впрок а это все будет э, во зло. А вот скажите, пожалуйста, немножко провокативно, естественно, вопрос mm -hmm. не могу. Обожаю задать, такие. Конечно. А, понятно, что вот так сложилось, да, история не переписывается, не знает никакого сослагательного наклонения и так далее. А, но вот вы как думаете, что если бы у вас не было вот такой вот поддержки а, источника души, папы, друзей, резыкне а, и так далее, то есть не было бы того, чего вы сейчас имеете, да, не было бы, соответственно, скорее всего, швейцарской школы скорее всего не было бы там друзей императоров султанов Берне там и кстати я хочу заметить что никто из них мне другом не стал что Нет, самое интересное но, что но, самое это условно, так, но... условно да все я понимаю да, да но просто а... такая ремарка что никто из этих людей то есть я никогда в жизни ни с кем не сдруживался ради угу. каких-то э, привилегий ради каких-то вот материальных э, выгод я считаю, что это недостойного мужчины поведения Поэтому, к сожалению, если бы немножко вот, Я был бы более такой прагматичный человек То я бы наверняка сдружился бы Со всеми этими замечательными людьми Как-нибудь привез бы их всех в Латвию, но мы оказались немножко разного воспитания. Вот, ну да. вот все-таки я продолжу, да. И вот если бы вот этого всего не было, вот всей этой подушки безопасности, да, mm -hmm. и очень мощной стартовой площадки, для того, чтобы вы смогли получить прекраснейшее образование, узнать мир, показать мир у себя, открыть собственный бизнес, о котором тоже ну, вы потом скажете пару слов, mm -hmm. то есть не было бы ничего, вы были бы простым. Таким же чеченским парнем, который бы, ну, отучился бы в государственной школе. И дальше что? Вот как вы думаете, вы смогли бы сделать какую-то мощную карьеру? Вы смогли бы получить какое-то интересующее вас образование? Да, я уверен, что смог бы То есть можно ну, Это такой гипотетический провел. вопрос ну, как бы, да. Мы сейчас можем Может фантазировать можем, да, да, Как переписать. было бы, если бы Но я считаю, что Без всех этих материальных да, Каких-то благ то Остается мое воспитание Остается мое какое-то осязание этого мира какой Мой отец, моя мать Которые направляет меня в этой жизни То есть это бы все осталось А что еще нужно Если многие радиослушатели не знают То я поделюсь с вами по исламу рай у ног матери, поэтому пока у человека есть мать, ему ничего в этой жизни не нужно, главное, чтобы она была сохранностью и целостью. Даже да, не знаю, что мы сказать моя не мили. Они милые. Я тоже. Давайте тогда на этой наверное, немножко патетической ноте, но вот, чувствительной, важный. да. Послушаем, помогает ли или не помогает серебряная ложечка Ксения Анатольевне Собчак. Ну, слушайте, мне кажется, что у каждого человека просто при рождении ему даются какие-то свои испытания. И Нельзя сказать, какие из них важнее, какие легче. Они просто очень разные. Да? И даются они людям, рождённым в той или иной семье, по разным причинам. Я в этом смысле человек, который верит, что мы не случайно рождаемся у всех или иных родителей. Соответственно, сами испытания тоже, они просто разные. Для детей, скажем так, рожденных в благополучных семьях, испытания, ну, как Макаревич пел в той песне, а не беситься от того, что им чего больше желать. И это тоже серьезное испытание, потому что большинство этих детей никем не становится, добиваются, наркотики и прочее, прочее, прочее. И таких примеров мы знаем огромное множество, когда люди, рожденные в благополучной семье, там, заканчивают свою жизнь от передозировки, Никто о них ничего не слышит, кроме каких-то кучажей, автомобильных аварий и так далее. И ну, я бы не права на себя смелость судить, что это испытание а, менее серьезное, чем родиться в семье необеспеченной и пытаться куда-то вырваться и что-то самому сделать. Это просто разные виды испытаний. Поэтому ну, я могу сказать следующее, что... Среди огромного количества детей, партийных функционеров, чиновников, ликов, я мало знаю людей, которые смогли стать большими личностями, вырваться из тени своих родителей и стать и реализоваться самим. Это на самом деле не так просто, потому что рядом с тобой выдающиеся люди, которые всегда лучше тебя, всегда делают все правильнее, они востребованы, они знамениты они признаны, ты тоже как бы живешь к тени их большого успеха. И это тоже огромное испытание, огромные травмы для многих людей, которые просто лишаются... Да, вот это, кстати, тоже серьезный очень аспект, который может давлеть на судьбу человека. Но это в основном все-таки касается больше, наверное, детей известных родителей, популярных, имею в виду в этом смысле, не просто известных бизнесменов, да, там, в общем-то, полегче выбирать свой путь, а там дети артистов. или Ну, вот хорошо, так, да? вот дети, мы, видим, артисты, да. мы видим, что Миша Ефремов родился в семье двух звезд. Да, и, в общем, он поспорил с известностью собственных родителей, и, мне кажется, даже отчасти выиграл. Да, спорт. но это все-таки не так часто бывает. Все-таки согласись, да? Мы mm -hmm, будем сейчас конечно. перечислять по именам, ну, чтобы не, никого да, не обижать. Да, Мне очень понравилось, что Ксения Анатольевна сказала насчет испытания. Вот это прям было идеально сказано. Это даже э, красиво добавляет то, что, о чем мы говорили <середко> до <середко> этого, о зависти. Мы не <середко> знаем, да, какие сыр, у сыр, человека испытания. Все <середко> в этой жизни я делю на вот испытания, наказания или награда. Все события, которые с вами происходят, я вот в три вот эти ранки вот записываю. И очень хорошо она сказала, потому что даже вот, ну, если немножко тоже вернуться... Я помню, как в мой класс пришел сын Алан Делона. его также зовут, Алан Фаби Делон. В 17-летнем возрасте этот мальчик уже два раза лечился и был в реабилитации от э, наркотической зависимости. Вот, пожалуйста, казалось бы, казалось бы, живи, не знай грусти, печали, твой отец э, известнейший, величайший актер, секс-символ там всех времен народов. И, пожалуйста, у него такая тяжелая судьба, у этого парня, когда смотришь ему в глаза... Боль, страдания, недосказанность, непонятость, а для окружающего мира, всем кажется, ну, это же золотая молодежь, но ну, он же родился с серебряной ложкой, он там на обложках журнала, а на деле это очень-очень такое, как бы, ну, заблудшая душа, которую вот как бы, которую просто жалко, наверное, больше всего. Да, задумались. Да, на самом деле, потому что, а, потому что мы, конечно же, никогда не знаем, да, что за ширмой. Мы никогда не знаем. Вот мы видим а, только золотой блеск в да, основном. Да. А, это я сейчас не к тому, чтобы, ой, какие бедные золотые детки, а ой, давайте их всех срочно пожалеем. Это Нет, просто. конечно. А четверо четвер детей Михаила Ходорковского, Павел Старший, младшим двойняшкам. Они, у них папу арестовали, когда им был годик. Три. Потому, три. И, и выпустили, когда его, да. им было 13. Кошмар. Вот испытание. Это испытание, вот да. И, да. Ну, нет, но ну, это все-таки тоже не показательно очень, несмотря на то, что это а, был один из богатейших человек в России в свое время, а, и сейчас не бедный. А, но это совсем не дети с серебряной ложечкой. Они настоящие такие... Человеке. Все это воспитание, это не значит, что как хозяин Икеи, который катался да, на велосипеде да, да, до да. своей смерти, который там третий, пятый богатый человек, как Артега. То есть, ну, примеров таких кучей, в основном, если мы берем вот эту пятерку там, самых богатых людей сегодня, там Джефф Безос, Бернар Арнот, хозяин Луи Виттон, да, то есть, ну, все эти люди мы видим, как они, как они свою вообще семейную и рабочую иерархию простраивают. Сын Бернара Арно, богатейшего человека Европы, работает в Римоше. Римоше – это компания-конкурент Самсонита по чемоданам. Он не выбрал себе, Луи... он мог возглавить любую компанию отца, туда входит Луи Виттон, Майот, Хеннесси, Хублот, Зенит, такую... любую престижную мог взять. Он взял самую тяжелую компанию из всего портфеля своего отца. Это о чем-то говорит, это говорит о воспитании, это говорит о амбициях, это говорит о том, что сын хочет доказать, что он достоин своего отца. И любой сын, который гордится своим отцом, должен вообще вот так вот себя вести, я считаю. Давайте послушаем звонки. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Александр. Знаете, вот касательно советского времени, вообще термин «золотая молодежь» с большой натяжкой вообще применим. Я вот лично в моем классе значит, учился и сын министра там, союзного министерства, и, член, и сын члена ЦК, и расхитителя социалистической собственности и зубного техника, и кого там только не было. И все мы были дружны, ходили в друг к другу в гости, и отличия я не видела откровенно говоря. Может, у них родители были достоинства которые воспитывали своих детей в нужном ракурсе. А вот то, что касается вообще различия да, вот, т -т того термина «золотая молодежь» и все остальные, понимаете, она узаконена. Вот социальное неравенство в нашем мучестве, которое задается рыночным или капиталистическим, она предполагает вот такое расслоение и, значит, такую-то иерархию. Весь вопрос в чем? На самом деле, значит, если мы все равны перед Господом Богом, да, то в конце концов каждого, каждый, который производит на свет своих детей, видит в них ну, какого-то продолжателя своего дела, значит, или надеется, что это будет таким образом сделано. Поэтому, значит, вот весь вопрос, наверное, к родителям – это раз. Во-вторых, наверное, в обществе должны, должны э -э существовать социальные лифты и равенство перед законом. Вот насчет равенства закона нет ни одной страны в мире, где, все равны перед законом. Извините, дети известных фамилий и дети, у которых родители имеют состояние, перед законом равнее. А вот насчет социальных лифтов, вот скажите, в России они существуют или нет? Это госпожа Лукьянова, она все-таки больше знает об этом. Спасибо. Ну, в России очень плохо с социальными лифтами, на самом деле. Да. И это тоже нас... Это тоже предмет отдельного разговора насчет закона. Я как раз вот не совсем с вами соглашусь. В тех странах, где действует принцип верховенства права руловло, там все-таки с точки зрения равенства перед законом ситуация намного лучше. А, но ну вот мы знаем, по-моему, вчерашняя новость, что внук Назарбаева предстал перед высоким судом Лондона. А, ему сейчас ищут клинику для наркозависимых, потому что при попытке суицида он покусал полицейского, который пытался его спасти. А, вот, вот такая история. Да, это, по-моему, вчерашняя или позавчерашняя новость к вопросу о равенстве перед законом. А вот по советским странам, практически всем по социалистическим странам, до -ло в -ло, еще надо учиться, учиться и учиться. В том числе, искореняя коррупцию в правоохранительных органах и в органах правосудия, в том числе, выстраивая нормальную систему выборов, чтобы парламент не создавал таких законов, которые были бы неравны. Но, повторяю, один из первых слушателей задал этот вопрос. Это предмет отдельного и очень серьезного разговора, который мы обязательно сделаем делаем темы одной из будущих передач. А сейчас еще послушаем звоночек. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Ну, фразы. Огонь священного добра в сердце. Ну, вот, где этот огонь священного добра в сердце, где его, его видишь? Это раз. Серебряная ложка во рту. Я так приземлю эту фразу образную. Ее можно просто прогласить. Из желудка достают не только ложечки, и вилки, и все остальное. То есть, вот, значит, ложечка во рту. Что она дает кому? Получается, что как будто... Вот смотрите, трамплин для людей. Вот я когда-то выпил, трамплин разбежался и приземлился на лицо. А другие люди грамотно прыгнули и выиграли приз. Так что вот, как бы, ну, абсурдно немножко вот это... Тол, тол, тол, толчим воду в ступе. Спасибо большое Привет. за ваше мнение. Это тоже было интересно. Не очень поняла аллюзии про трамплин с лицом, но тем не менее. Ну, а, я так понял, что имеется то, что у кого получается, у кого-то не получается. Но ну, если ну, такая была тофтологическая то есть, Естественно, но у Почему? кого-то получается, кого подождите, подождите. Мы подождите. говорим совсем о другом. Мы говорим как, о том, как, является ли это толчком, является ли это действительно серьезной помощью в жизни. Или это для тебя, или это в основном все-таки для людей, у которых mm. та самая пресловутая ложечка, это является каким-то ермом, который нужно тянуть, и который скажем, тяжело. Вот как Лена говорила на своем примере, что это было достаточно да -да. тяжелое время. Получается, что все упирается в человека и в его характер. Для кого-то для... и бедность является главным мотиватором добиться чего-то, а для кого-то наоборот он с ней свыкается. Как говорил мой то, близкий человек, которого уже с нами нет, что не стыдно быть бедным, стыдно быть нищим. То есть для каждого человека мотиватор какой-то импульс мотивационный а будет то, а куда он Объясни, его заложит. Подождите, подождите можно я про трамплин Какая качественный разница? прыжок с трамплина Это тоже вопрос тренировки <свят> И хороший спортсмен не будет таковым Не до, до седьмого, до десятого, до сотого пота Не тренируясь в качестве прыжка То есть это вопрос трудолюбия Ну да Почему, почему стыдно быть нищим? Что значит? Какая разница между Потому и что нищета, нищета, нищета, она духовная Она всегда из души идет Человек может быть беден Но при этом быть добродетельным Добродетель не отменяется, а человек, который уже как бы, ну, все свыкся вот с этой своей нищетой, он уже, получается, ушел немножко от веры, он, получается, не верит, что у него получится, что ему земля это даст это. Получается, его намерения не совсем правильные, не совсем добродетельные, вот в этом, вот в этом плане. Ну, вот вы считаете, все-таки, по-честному, помогло вам ложечка в жизни? Я говорю, невозможно так судить, то есть, ну, я стал, вот, ну столкнулся вот с этим миром материализма. Я не знал, что такое многие вещи. Там вот именно эти семьи, эти фамилии. Мне они ничего не значили, когда я учился в Пурцемсе, в школе выходил с, со занятий, и мне надо было удостовериться, что никакие там грабители не подстерегают где-то, потому что у меня... Ну, семь братьев и сестер там, родных, двоюродных учились в моей школе, я был старший. То есть, это была вот на тот момент моя главная задача и мое главное бремя, которое я нес. Потом, когда я перенесся вот в эту платформу, то есть, то есть масштаб поменялся, да, тут я был в Пурсенсе, тут я теперь там, в Женеве, да, условно говоря. Поменялся просто масштаб, это такие же люди, это все то же самое, как мы говорим, там, помогает, не помогает, а бедность тоже, кому-то она помогла, кого-то хозяин Зары, беднейший человек был, все на своей, да. своем горбу сделал, сейчас самый богатый человек в мире на текстиле, человек добился всего ну, угу. на текстиле, это, это удивительно, казалось бы, да, сегодня у нас там IT-технологии, нефть, там это, это, нет, вот ну, текстиль. Ну, одежда всегда нужна была. Пожалуйста, да. Поэтому, поэтому, все, как говорил Альберт Эйнштейн, относительно, главное, мне кажется, и к любому вообще классу, там, если мы говорим золотая молодежь, такая, такая, такой класс людей, главное относиться к людям по-человечески. Нет, я с вами абсолютно согласна. что вот, человечески вот мне, например, вот я сейчас сижу и ловлю себя на мысли. Думаю, я хотела бы, чтобы у меня была серебряная ложечка во рту. Да, я хотела. Угу. Я бы хотела бы. Логистически многие конечно. вещи были бы вам проще. Конечно. Если бы мне бы так. очень хотелось, чтобы, конечно, когда. Я прекрасно помню, как э, э, мы жили постоянно впроголочь, э, не было какой-то одежды. Э, ну, необходимой. М -м -м. Не то, чтобы излишней, а да? необходимой. Но видите, у сделала вот. тем кто вы есть и ужасно испытания. хотелось бы это все вот зачем-то не переносить в детстве хотелось игрушка у меня первая кукла появилась ах ужас какой в 9 лет ну настоящая mm -hmm. кукла большая вот ну, конечно, мне бы хотелось ее иметь в два года, там, да, или в год, а не в девять. И да, я бы, наверное, хотела. С другой стороны, так вот смотришь, кому-то действительно, как вы, это видно, что это реально успешный такой пример серебряной ложечки. Вы привели в пример сына Ландлона, там, но и мы знаем, к сожалению, много таких примеров. Они очень грустные. Люди ломаются имея такую же серебряную ложечку во рту. Но, в общем, не можем мы прийти к единому мнению, Тут нет, естественно. Будет одного консенсуса. Я, не, наверное, да. не будет, да. Вот, например, в нашем голосовании на сайте, на, на Фейсбуке, на нашей странице, на сайте Балткома, мы запустили голосовалку, и там 73% считают, что да, это привилегия, серебряная ложечка. Вот, и оставшиеся считают, что это все-таки ермо. С mm -hmm. утра на 2% снизилось количество, которое... сейчас. есть, все-таки 2% мы премьи. переубедили. Да. Большое спасибо, что были с нами. Оставайтесь спасибо, на что радио Очень приятно было нам поговорить в прямом эфире с Мансуром Абдулмуслимовым. Мы обязательно еще встретимся. Ведите себя плохо традиционно. Пятница же.